Эта инструкция подойдет не только для Шкодиака, но также и для остальной линейки Шкоды. Хочу поздравить в кавычках владельцев Шкоды Кадиак, у которых закончилась гарантия. Официальный дилер кнопки менять перестал, придется вам менять самому. Иногда бывает выскакивает вот такая ошибка. Но это не правило, может и не выскакивать. Проявляется в том, что клавиша пуска начинает срабатывать с 5-15 попытки. Выдвигаем на себя руль максимально, максимально вниз. Закрепляем. Снимаем верхнюю и нижнюю часть. Обшивки руля. Можно пальцами, можно лопатками. Кому как удобно. У кого как получится. С одной стороны поддеваем, с другой. Там внутри слева-справа маленькие защелочки, они выдвигаются без каких-либо трудностей, вставлять их аккуратно надо будет. Теперь снимаем с правой, с левой стороны, снизу, отщелкивая на себя нижнюю часть. Потом нижнюю часть выдвигаете, и только верхнюю снимаете вот с этих верхних креплений. Выкручиваете руль влево, чтобы открутить винты торкс Т25. Также снизу крепление всего три винта Желательно иметь магнитик или пинцетик. Ну, в общем, снимать не страшно. Найдете, а устанавливать может булькнуться, будете искать. Потом внутри разбирать повторно. Посему аккуратность никогда не бывает лишней. Чем тоньше длиннее торг, тем легче откручивать с правой стороны. Я пользуюсь магнитом. Вообще, эта процедура занимает по времени минут 10. На сервисах стоит примерно рублей 800, в зависимости от наглости. Снимаете нижнюю часть, выдвигаете. Кабель чуть-чуть не дает, снимаете его вот здесь. У кого он есть, у кого он нету, Потянули рукой, подмогли отверткой, сняли кабель. Выдвинули нижнюю часть. Надо снять два разъема. Отверточкой, можно пальцами, мне удобнее отверточкой надавить на фиксатор, на язычок, вытащить. Второй снимается точно так же, по аналогии. Но второй одной рукой неудобно делать, лучше двумя отверткой сбоку. Но там разберетесь. Для того, чтобы выдавить кнопку, Вставляете две тоненьких отвертки. Нажимаете на фиксаторы. Сейчас увидите принцип. Разблокируете кнопку. И выдавливаете ее наружу. Вот два язычка фиксатора. То есть, именно их вы утапливаете, чтобы исчезнуть. Каталожный номер. Но это кнопка старая, до ревизии. Кнопка промята, потому что хозяин Думал, что чем сильнее давить, тем больше шансов, что она включит. На самом деле это не так. Вот видите пазы. Сюда загоняете новую кнопку. И потом устанавливаете нижнюю часть в обратной последовательности. Кнопка стоит на русский примерно 2800-2500 рублей, в долларах примерно 40-40 долларов. Набираете разъемы, возвращаете все на место, сложностей никаких нет. Промахнуться тяжело, единственное, аккуратность, повторяю, не бывает лишней. Сразу проверяйте, что все везде защелкнулось. Новая кнопка, естественно, работает с пол-тыка, с первого раза. Опять же возвращаете винты на место. Вот эту штуку, вот эти крепления сперва загоняете вверх, верхнюю часть вот сюда и только потом задвигаете нижнюю, защелкиваете. Обязательно проверьте слева-справа, чтобы у вас попало в пазы вверх, потому что можно и сломать, будет неприятно. Одной рукой это делать неудобно, а двумя руками это пару секунд. Вверх вставили и только после этого защелкиваете низ. Попадаете он в те дальние пазы лево-право. Смотрите центровку и защелкиваете. Поломка этой кнопки носит довольно массовый характер. Так что думаю, что инструкция, это вам в будущем возможно не вскоре будем надеяться, но понадобится подписывайтесь на канал видео всем удачи не ломайтесь